Всем привет! Короче, я знаю, что у вас будет черный экран, но я вам скажу, что скоро будет стрим на моем новом канале по названию стрим. По ссылке в описании оставлю на этот канал. Переходите и смотрите мой стрим, который будет скоро. И всем пока!